Итак, возвращаясь к протоколу коронального смещения при устранении одиночных рецессий Десны, мы рассмотрим с вами противопоказания для этого метода. Первое – это четвертый класс по Миллеру, так как там отсутствует межзубной сосочек, что очень важно при данной методике. Наличие тяжей и уздечек. На сегодняшний день, когда мы знаем несколько методов а, разнообразных при устранении наличия тежей уздечек одномоментно в операцию, это противопоказание становится условным. Отсутствие прикрепленной десны и эпикальной рецессии десны тоже является условным противопоказанием, так как в данном случае мы просто используем двуслойный метод. И Абсолютным противопоказанием являются щелевидные дефекты выше слизисто-десневого соединения, методика операции коронального смещения, разрез, моделирование хирургических сосочков, формирование слизисто лоскута и слизисто расщепленного лоскута, деэпитализация анатомических сосочков, Обработка поверхности корня, удаление бесклеточного цемента корня зуба, мобилизация слизистой надкосничного лоскута. Если мы используем двуслойную методику, то установка и фиксация пластического материала, сопоставление хирургических и анатомических сосочков и фиксация слизистой надкосничного лоскута. Сейчас мы с вами на примере следующих слайдов рассмотрим каждый из этих этапов детально. На данном рисунке представлен протокол коронального смещения, пункт 1 – разрез. Итак, протокол формирования разреза для коронального смещения. Вы должны измерить градуированным парадонологическим зонтом Глубину рецессии от цементно-эмалевого соединения до края десны в области зенита. Этот показатель равный какому-то значению в миллиметрах вы откладываете от вершины межзубного сосочка с обеих аппроксимальных поверхностей в опекальном направлении. Отложив это значение, вы ставите там точку градеерным зондом. Эта точка будет являться зоной отреза вершины хирургических сосочков. Итак, вы устанавливаете скальпель перпендикулярно поверхности десны и делаете два плавных вертикальных движения, заостряющиеся к зубу формируя тем самым будущие хирургические сосочки от точки, которую вы отметили от вершины анатомического сосочка. Проводите вертикальные разрезы выше мукогенгивальной границы. Это и есть дизайн разреза. После того, как мы сформировали дизайн разреза, мы начнем выполнять моделирование слизистоно-косничного и слизисто-расщепленного лоскута. На рисунке представлены два значения. Это split и full. И также буквы S это означает сплит. По-английски расщепленный, full по-английски полный. То есть в области, где написано full, это будет полнослойный слизенокосничный лоскут. Там, где написано S или стоит буква S, это будет расщепленный слизистокосничный лоскут. Скальпелем. Начиная от проксимальных поверхностей вертикального разреза с обеих сторон, вы начинаете расщеплять хирургические сосочки, доходите до Зенита рецессии. В этой области формируете полнослойный лоскут, обязательно на котором должна сохраниться надкосница. Такое формирование лоскута с двух сторон расщепленные хирургические сосочки, полнослойный над зенитом рецессии, формируется до мукогенгивальной границы. Далее формируется расщепленный слизистон-косничный лоскут за мукогенгивальной границы для того, чтобы появилась мобилизация слизистонокосничного лоскута и его подвижность. Проводится это иссечением мышечных тяжей и мышц от собственно слизистого слоя, взяв пинцет, заведя скальпель под лоскут, опустив лоскут с пинцетом на скальпель, легкими подбревающими движениями мы начинаем расщеплять собственную слизистую от мышц. Продолжая рассматривать протокол коронального смещения. Итак, в предыдущем слайде мы рассмотрели разрез и моделирование слизистого косничного и слизистого расщепленного лоскута. Теперь мы посмотрим, как на этом рисунке будет смещаться коронально уже нами смоделированный лоскут путем совмещения сосочков хирургических с анатомическим. Предварительно анатомические сосочки мы депитализировали тоже, создав расщепленную зону соединительной ткани. Таким образом, сопоставив хирургический сосочек расщепленной поверхностью с расщепленной поверхностью анатомического сосочка, мы получаем полнослойный слизинокосмический лоскут в зоне самой рецессии и перемещаем на всю глубину рецессии сосо э с хирургические сосочки, сопоставив анатомический лоскут коронально. Повтор. Таким образом, на данной рисунке мы видим, что сопоставленные хирургические и анатомические сосочки нужно теперь закрепить швами. Делается это одним двойным обвивным кисетным швом. Так происходит первая фиксация сопоставленных хирургических и анатомических расщепленных сосочков. Методика. Шва. Вы выполняете вкол в основании межзубного хирургического сосочка с вестибулярной поверхности, выкол изнутри, вкол в середину анатомического сосочка, нитка выходит с оральной поверхности, обвивает зуб, пунктир за зубом, вот наблю... вы можете это наблюдать да, на рисунке, выкол в анатомический сосочек с вестибулярной стороны, вкол в небную выкол с вестибулярной, вкол изнутри, в слизистонокосичный лоскут, в основание хирургического сосочка, выкол вестибулярно, вкол чуть выше следы вертикальности шага, вкол в вестибулярный межзубной хирургический сосочек, вкол в анатомический расщепленный сосочек межзубной, выкол соральной поверхности, обвитие, опять же, соральной поверхности шейки зуба, вкол в анатомический сосочек в основание Выкол в контактный пункт, не протыкая расщепленный анатомический сосочек с вестибулярной стороны. Фиксация двойным узлом. Дальше. Зафиксирована слизисто косичная лоскут Таким образом, теперь фиксируется в новом коронально смещенном положении, в самой вертикальной точке вертикальных разрезов. Простым узловым швом шов должен быть субпериостальный, то есть под надкосницу. Вы прошиваете этот шов вместе с надкосницей и пришиваете в новом положении слизисто расщепленный лоскут к надкоснице в новом положении. Дальше ушивание вертикальных разрезов происходит любым произвольным доступным вам методом. Если вы применяли пластический материал в этой операции, тогда этому предшествует фиксация пластического материала. И если применялся пластический материал, также пластический материал фиксируется еще снаружи крестообразными швами. Эти швы мы разберем с вами в следующих слайдах.